Вечер наплыла тоска, тоска Так ведь будет завтра, было и вчера Одно и то же Одно и то же Одно и то же, как всегда И куда мне деться, хочется кричать И куда подальше от себя сбежать Пока не поздно не поздно А может поздно что-то ждать Не знаю, не знаю Что еще Стоите, мне пожалуйста. ждать Спасибо, я пешком поставлю Сквозь эту пустоту, и будут встречи, и буду встречи. Ко мне придут друзья, может мне и дома выйти за порог. Мне не показалось, выживи звонок, еще не поздно, еще не поздно. So I